Всем привет, друзья! С вами коман... канал Game онлайн меня зовут Юра. Сегодня мы с вами посмотрим на игрушку под названием Медаль of Honor, или как она в переводе означает «Медаль за отвагу». Сегодня у меня будет первое прохождение на моем канале, то есть э, я еще пока не знаю, что это за игра, но одно ясно, что это он э, шутер такой от первого лица. Ну, какая сюжетка и прочее, прочее. Буду сейчас вместе с вами выяснять. Так. Среднюю... Среднюю сложность, наверное, поставим. Так, я выбрал, да? Среднюю. Все, начинаем. Начинить. Они не состарятся, как стали мы старыми. Не тронет их время, ему не подвластно они. На солнце закате и утром туманом. Их будем помнить мы. Лоренс Биньон. Павшим. Понятно. 5 секунд. Окей, пошел. Давай, вперед, пошел. РПГ. На два часа огонь, огонь. Накрыл гидравлика выше. ⁇ -мо ⁇ это кто напал на нас? Кролик, прыгай, прыгай. Платью месяцами раньше. Угу. О, электроника, представляется. Ой, блин, я случайно нажал на кнопку. Пропустил, ну ладно. Господи, кролик, выключи это дерьмо. Сейчас начнется. Ну как вы там сзади? Все понял, все нормально. Не считать кролика. Меня что-то уже хип-хоп-монаха задолбал. Я его первого застрелю, наверное. Так, начинаем. М мама, это твой парень? Нет, Тарик укрывается в городе. Что за мама? Да типа у него такое прозвище, мама, он... Придумал себе. Но спрашивает. Так. Это типа пост. Саламуна. Это Афганистан, Саламуна. что ли? Чуть, я не а, понял. Саламуна. А, там же было написано Афганистан. Нелегальные точки здесь Саламуна. есть? Саламуна. Нет, тут хорошо, все, друг. Гарету? Не, спасибо, брат. Салам алейкум. Я знаю, где Тарик. Пантера, волки, вы вышли на позицию. Да, с юга Гардесс кажется тихим. Вы с Тариком? Еще нет. Дайте знать, если что-то изменится. Выполняю. Подожди. Да, что-то, по-моему, что-то странное. О, бараны. Бараны стоят. Буду, работаю. Ну побыстрее, можно. Пошел. Какой-то какой дебил а не мужик. Да, мужик был на волосок от гибели. Что за мама? Это вот этот э, мужик, который, блин, с ним разговаривает. Так, тебе не терпится не, Вуду, нажми-ка немного А у Тарика точно есть разведка Лэнгли вроде так и думает, он что-то знает, иначе зачем бы такая охрана Иду влево Какого хрена Вуду, мы тут не одни Это еще кто такие Крыша впереди, одна цель Около... Окно на 11 часов, две цели Мама сзади нас блокирует грузовик Понял Чеченцы Черт Твою мать, что они будут делать Пошел, пошел Ай, твою мать, назад, назад Давай, давай, давай, гони, гони, гони Давай, давай, давай, давай, давай. Эх, Мать твою, а -мо! мою. <laughs> давай, давай, давай. А, -а, -а. Че, все убили? Врезался. А, все, горит, горит наш уазик, бедный. Фу, наконец-то, блин, игровой процесс. Игровой процесс начинается. Так, они могут быть в окнах. Все понял, первый третий, пошел. А внимательно, тут повсюду стрелки. Дети, подрюки. Скорее выходим. Все, он выпал, да? Так. Давайте, где вы там еще? в голову выцелить. не понял откуда у меня это вгоди а я же когда все понятно я проверял звук и я начинал играть и я взял это оружие все я вспомнил ах ты сука Ухнет, тварь. Все. твою мать. блин вот это не дают а ты чё, слепой не видишь его что ли Трындец. цель выполнена так идем дальше доберись до ворот давай отворяй так, ты кто у нас хрен тебя поймешь а это вуду он есть вуду этот Граната пошла Готово Везде в контролху Так, нет? Так, еще одна дверь Готов. Блять, это пони. Мы на улице. Мы подключим больше не ни никого все так чувак а что насчет патронов не да пустой, типа ну ладно yeah, у меня ammo. пока есть так еще сам её? а нет а чтобы вы вынести вы, вы Окей. ну сидит такой в уголке блин беспалевно Убери свет. Убрал. Еще удара ножом. А, вот это. Блять, вот это я кидаю гранаты вообще, жопушно. Эсхол. А, вот он, врач, А. Так, чувак, дай мне. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Я его хотел ножом прибить. Вот говню. Ушел. Белвсу, гранат накинула. Ты Это выруби этот грин. Так. У нас дальше. Так, ну что, пока все идет, скажем так, нормально. В принципе, мне нравится. Так, нам пулеметчик. Так, Все понял, буду. Так, цель выполнена. Сюда, лестница. Твою мать, а. О, блин, я думал он выжил. Ну че тут? все накрылось кругом боевики, кто нас заложил? Я так и не понял, честно, за кого мы именно играем. Как-то и предысторию ничего не показали. Честно, не, непонятно за кого именно мы сейчас играем. За каких-то вояк, чуваков, таких. Вот. Ой, ой ой Так, аж показать информацию. Вон надо снять этого пульмеча. Крыша впереди. Ах ты, ах ты ж мразь, а? ли а я не елья елья елья елья елья елья елья елья Вот это был вот это о красавчик это было четко четко свалил смолч цель выполнена воду кролик как вы да все зашибись кролики уже тут чуть себе блин кости не попереломали выходим мы тебя прикроем так, у меня из патронов немного пока есть. Ну, да я дополню себе, ну ладно, не надо. Видишь, с мамой и монахом. Хорошо. Мама, ты где? не неоткуда стыда. Так, статус чисто. Так, давай. А, все понял. Дружеская помощь. А, -а, -а перетнулся Тарик, мама. Вот он. Пантер. Да. Магазин изменить, оба. Jack? um... Yeah. Ходить надо с другой стороны. Вдох. Дальше. А, дальше. пошли. Так, ну давайте, давайте, дальше, дальше, так, переведите. Патроны дай. Ж... Жадоба дай патроны. That, так, так, так, дальше. Идем, идем, идем, идем, идем, дальше, дальше, дальше. дальше пока не очень потно, ну, пока что вроде все нормально. Это что за чувак сидит там? Воду прикрою дверь. Черт, Дарик? Сканчивает ну что не по своей воле? Ложись. Двоюма! Он был заминированный, он был заминированный, Приметь. А где он? Ты его так раз, самое? Разнесло, Понятно. нет. мама или кто-то там, дай патроны. Такие, блин, нищие. Патрон дай, сука. Так, можно вот так вот увозьму? Вот Не, это нет, оставлю на пос... Yeah. А, хотя не, лучше автомат напоследок. Мне, что ли, ломать? Сам давай ломать. Вспрывай. Yeah, Пускаемся вниз. Да не вопрос. Прикольный прицел нравится. Чё есть? Давай, давай, дальше, дальше, вперед, вперед, вперед, пошли, пошли, пошли. Цель здание слева. А, вон они. Ах ты! Откуда он стрелял? Вот, мразь, он слева зашел. А эти вообще не думают. Так, главное его сейчас не просрать. Он сейчас... Вот всем на right. да, мразь пойму мать как сильно задевают Все, давай, дальше, дальше, дальше, дальше, дем, дем, дем, дем, дем, Получены патроны. Окей. Так, тут тоже, Я Э, для этого патроны? Блин. Я думал, на полный магазин даешь патроны. Ладно, черт с тобой. О, вот это ворота. Что вообще за крепость такая? А, это что в органе, точно. Это уже в Афгане. Ух ты. Душь какой-то непонятный, что это. О, вот у тебя жопа начнётся. Юкарный бобой. Охренеть. Так, патроны, патроны. Мне нужен автомат, патроны. Стойте. Твою мать, а. Не дает он мне. Стоп! Буду мы с тобой мородить, ты помнишь? Мы находимся снизу. Ах ты ж! Ш... Как он тут твою мать, а как они тут оказались? Еще и вышли, не, не понятно откуда. Блять. Как он... Ах... Все понятно, это же игра. Давай. Дружеская помощь, давай. Прием. Мы идем сверху, выйдем с верхнего этажа. Осторожно. Все, понял. Как разберемся с пулеметами выходим. Красиво. Ты, ты куда собрался? Вот мне нравится. Разброс. Разброс этих орудий. Ну, угу. Так, ступка. СВДшку. ай яй яй ой где тут был где тут была СВД ааа там надо было пульмочка просто снять там не очень сильно так же тут понадобится где тут СВД только что была Только что была здесь, и я видел. Эх, тормознул чуть-чуть. Ну -чуть. вот, я зашел и где-то тут ее видел. Ага. Где она лежит? Сразу. Зрак. Просто. Yeah. <плоди> так, откуда еще попадет? собрался. Вот, мразь, не попал. Второй ушел. Ладно, хрен с вами. Все, не спустим. Я учрежу свое старое. Оно мне по душе. Займешь, не ухожу. Так, ты где, чувак, нужны патроны? Дай. Отлично! Так, мы выходим отсюда. Так, вот эта дверь, да? Погай, а, не пройти сейчас должны. Подохнет тварь. эта тварь. Так. Ага. Так пошли, пошли. оказалось показалось, нормально. Обедите с мамой монах. Кролик сюда. Иду, иду. Пришел. Так, патруль нормальный, нормально. Так, погнали. Идем дальше. Кучка доков. Да не чисто. Сюда. Они все с АК ходят. Ём, это даже кровь. Так, идем дальше. Давай-давай-давай-давай, по очереди. Зажди, стоп. А, все тут. Все нормально. Пять магазинов, семь гранат. О, фармчик. Фармчик неплохой. Так, все, собрались. Перезарядились, так. Вот эту хрень надо... А, вот надо один снаряд. Все нормально. Все, мы вооружены, готовы. Вооружены до зубов. Right. Даже что тоже мне. Говно, не мышка. все надо менять к черту. Эх, твою мать с него. где в башку ах ты что-то они у них палят пипец жесть На. вдохни знаешь кого стрелять блин Стур, ты, ну, так да мы пришли ага все все понятно хотя на самом деле ничего Что-то, <связательно> куда-то идем короче задание какое-то мы с вами выполняем что у нас там по времени 8 минут. Хорошо. Так, я скрываю дверь, да? Хорошо. Ты куда там мне так ты Что не uh -huh. чувак, ты сдох не uh сдох? -huh. А завис, понятно. Move, move. Завис, чувак. Да. Так, цель выполнена. Контрольная точка. В принципе, ребят, игра мне нравится. Но для начала, для первого прохождения мне кажется пойдет. Ладно, ребятки, сегодня на сегодня я, наверное закончу. Ссылка на игру будет в описании. Подписывайтесь на канал, на паблик ВКонтакте. Комментируйте, ставьте лайки и всем до встречи. Всем пока. Увидимся в новых прохождениях.